Ку-ку, посетители психушки Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео. Большое спасибо за поддержку канала. Наша миссия – помочь каждому узнать больше о психическом здоровье и психологии в доступной форме, и вы помогаете нам в этом. Итак, спасибо. Вам когда-нибудь попадался плохой учитель? Образование – одна из самых важных областей в современном мире, и учителя занимают в ней центральное место. Эффективные учителя могут изменить жизнь своих учеников, выступая в качестве ролевых моделей, лидеров и наставников. Однако многих учеников окружают пассивные и предвзятые учителя. Хуже всего то, что ученики редко осознают, чего им не хватает. Вот шесть признаков того, что у вас плохой учитель. Первый – они осуждают. Они не относятся ко всем ученикам одинаково и выбирают, кому из них уделить больше времени. Ко всем нужно относиться одинаково. Ваш учитель рано заканчивает урок? Вы тратите последние 15 минут на разговоры между собой. Это распространенный признак ленивого учителя. Такие учителя спешат закончить урок, не думая о своих учениках. По их мнению, урок заканчивается, когда заканчивается лекция, но всегда есть дополнительные возможности для изучения. За последние 15 минут учитель мог бы решить практические задачи, объяснить новые понятия или просто задать вопросы классу. Всегда есть чему поучиться, а пропустить время – не выход. Второе. Они недоступны. Поощряет ли ваш учитель учеников обращаться за помощью? Планирует ли он время для индивидуальных встреч и офисных часов? Согласно исследованию 2015 года, проведенному МУПА и Чинонека, эффективные учителя доступны в течение всего дня. Другими словами, хороший учитель не уходит, когда звенит звонок. Они поощряют учеников обращаться к ним с вопросами и проблемами. Почему? Потому что эти педагогические моменты ускоряют процесс обучения. Хорошие учителя используют любую возможность для обучения, в то время как плохие учителя никогда не бывают доступны. Номер три – они медленно ставят оценки. Ваш учитель медленно выставляет оценки? У него уходят недели на то, чтобы получить ответы на тесты и контрольные работы? Плохие учителя затягивают процесс выставления оценок. Это может быть утомительно, но получение обратной связи очень важно для вас, их учеников. Когда учитель задает домашнее задание, вы ожидаете, что он вернет его вам. Иначе как вы можете быть уверены, что вы чему-то научились? Если вам приходится снова и снова спрашивать учителя оценки, значит он не выполняет свою часть сделки. Номер четыре. Они играют в любимчиков. Есть ли у вашего учителя любимый ученик? Давал ли он некоторым ученикам особые привилегии? Вы удивитесь, как часто это происходит. Многие учителя устанавливают прочные отношения с учениками через клубы и спорт, и их знакомство меняет их динамику в классе. Они будут отдавать предпочтение знакомым ученикам, а не тем, кого они знают не так хорошо. По мнению хорошего учителя, каждый ученик имеет такой же вес, как и его сверстники. Равенство должно быть обязательным условием в классе. Все остальное несправедливо по отношению к вам и вашим одноклассникам. Номер пять. Ваш класс не успевает. Если ваш класс испытывает трудности, каждый предмет труден для разных людей. Некоторые ученики преуспевают в математике, другие преуспевают в истории. Но иногда встречается класс, в котором каждый ученик испытывает трудности. Но проблема не в классе, а в учителе. Если средний балл в вашем классе намного ниже, чем в остальной школе, значит ваш учитель не справляется со своей работой. Низкий средний балл – это отражение способности учителя преподавать. В таких невыполнимых классах учителя создают задания, которым их ученики не готовы. Они терпят неудачу, потому что преподаватель недостаточно хорошо объясняет информацию. Простая истина заключается в том, что ваш учитель не помогает вам учиться. Номер шесть. Они слишком упрощают. Исключительно высокий средний балл – это тоже не очень хорошо. Некоторые учителя хотят, чтобы их ученики преуспевали, но не ставят перед ними достаточно сложных задач, чтобы они могли учиться. Вместо этого они слишком упрощают сложные понятия и не дают дополнительной работы, превращая свой предмет в легкую пятерку или в класс для прогулок. Многие студенты тяготеют к таким занятиям, чтобы повысить свой средний балл. Легкие занятия кажутся более веселыми, чем трудные, но в конечном итоге легкие занятия оказываются более обременительными. Хотя вы можете получить более высокую оценку, на самом деле вы ничему не учитесь. Но это не ваша вина, это обязанность учителя подталкивать и ставить перед учениками сложные задачи. В противном случае студенты уйдут с урока с недостаточным пониманием предмета, как будто они вообще не посещали этот предмет. Согласно тексту Лорен, опубликованному в 2004 году, это особенно опасно для курсов низшего уровня. На этих занятиях вас должны научить основам, на которые вы будете опираться в дальнейшем. Если ваш учитель не сможет донести до вас эти идеи на начальном этапе, вы будете испытывать трудности на более высоких уровнях, даже если у вас исключительные способности. Вы можете отстать от других учеников просто потому, что у них были лучшие учителя. Приходилось ли вам сталкиваться с плохим учителем? Как вы узнали об этом? Что бы вы сделали по-другому? Хороший учитель вдохновляет нас на более страстное и целеустремленное стремление к жизни. Однако токсичный учитель влияет на ваши оценки, ваше психическое здоровье и ваше будущее. Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже. Не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и «Подписаться», чтобы получать больше материалов по психологии. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.